желаете получить подарки. Фаберлик дарит два набора на ваш выбор – набор для идеального макияжа или набор безопасной косметики для дома. Мы уверены, что каждая женщина – хозяйка своей судьбы, и каждый новый день дарит нам множество ярких возможностей, чтобы начать менять свою жизнь к лучшему. Здесь и сейчас Фаберлик дарит набор для идеального макияжа. Новая помада поднимет настроение, цветная подводка для глаз и объемная тушь сделает ваш взгляд магнетическим. А подарочный набор безопасной косметики для дома Серия серии «Дом Фаберлик» придаст блеск и яркость вашему дому. Средство для чистки духовок отлично удалит пригоревший жир и нагар. Универсальное средство «Чистота и блеск» обеспечит эффективное очищение любых поверхностей в вашем доме и сократит ваше время на уборку. А с очищением любых стеклянных зеркальных поверхностей, как в доме, так и в автомобиле, легко справится средство для мытья стекол и зеркал с антизапотевающим эффектом. Экологично, эффективно, экономично и абсолютно безопасно и вы улыбнетесь тем прекрасным переменам, которые увидите в своем доме. Включи жизнь на полную яркость. Выбирай в подарок любой из наборов. Как получить в подарок набор для идеального макияжа или набор безопасной косметики для дома? Успеете зарегистрироваться или быть уже зарегистрированным и не иметь оплаченных заказов Faberlic. Присоединяйтесь к Faberlic с 9 по 29 апреля. Оформите и оплатите заказ на сумму от 359 гривен в Украине, 1199 рублей в России, 35 рублей в Беларуси, 5999 ТНГ в Казахстане, 359 лей в Молдове в ценах каталога. Для вас стоимость заказа меньше на 20%. И в следующем каталоге с 29 апреля делайте заказ и добавляете любой роскошный набор в свой заказ. Это набор для идеального макияжа, тушь для ресниц, подводка для глаз и губная помада модельер цвета. Или набор безопасной косметики для дома, средства для чистки духовок, средства для мытья стекла, зеркал концентрированное универсальное средство чистота и блеск и еще в следующих восьми каталогах вы сможете покупать хиты faberlic по фантастически низким ценам прямо сейчас обратитесь к тому кто поделился с вами этим видео за индивидуальной консультацией или перейдите для регистрации по ссылке под видео сделайте первый шаг в красивый стильный модный и уютный мир faberlic вместе с нами меняешься ты меняется мир